Всем привет, дорогие друзья и, конечно, подписчики! Что скрывают от нас множество людей? Пилоты замечают неопознанные летающие объекты и не хотят про них вообще говорить. Вообще, в последнее время пилоты замечают множество тайн, которые они видят, а именно в небе. Как вы думаете, сколько один пилот может увидеть за один рейс? Правильно, не? один, а несколько НЛО, которые охраняют нашу планету, ну или типа охраняют. Вообще сейчас происходит другое. НЛО даже не хотят нас спасать от самих себя же. Почему? Если взять множество интересов, а именно что раньше про НЛО никто не интересовался, ну прям никто, кроме ученых, то сейчас каждый пятый или десятый знает, что происходит на планете возьмите космос возьмите марс и все остальные планеты которые нас окружают они и либо мертвы либо как перевалочная база давайте мы с вами разберем вот смотрите не так давно наса заметила на луне движение нло да они сказали нло там ей больше ничего но они не сказали ключ слова что там на самом деле было Китайцы отправили туда же спутник специального назначения, чтобы посмотреть на самом деле, что заметила НАСА. И вы не поверите, НЛО или армада НЛО – это две разные вещи. Значит, оказывается, НАСА не хочет опубликовать множество видео или фото, что там находится НЛО. А если вы проверите кое-что еще интересное. На Марсе были замечены останки древней цивилизации. Ну, как и на Земле. То есть, они похожи, что сейчас на Земле и что тогда было. Множество построек просто разрушены. Как вы думаете, кем или зачем? Оказывается, много тайн мы с вами не знаем про НЛО. Множество закрывают про это глаза. Другие вообще думают, что НЛО это придумали для того, чтобы напугать как детей маленьких. На самом деле нет. Если взять 70-е годы и сейчас же, то они подготавливают нас кому-то. Или с кем-то мы скоро столкнемся. А может уже. Сейчас происходит необычное явление по всему миру. Множество очевидцев видят даже у себя соседа, ненормального ну каждый из вас наверное, это видит но суть не в том что он пьет там ругается матом и так далее есть те пришельцы которые ведут тише воды может вы их не видели может вы их видели но очень редко они выходят погулять ночью или там в магазин раз в неделю или в месяц выйдут есть такие моменты что это пришельцы они не показывают вид они ведут себя обыкновенно как человек но они палятся во многих других случаях в магазине они часто покупают воду они не пьют воду именно с под крана или еще где-то они берут огромными можно сказать бутылками воду и могут и машину даже и пьют оказывается на планете земля находится 63%, вы не поверите, рептилоидов. Они не могут без воды. Им нравится жара и влажность, но они не переносят холод. И даже, дорогие друзья, те моменты, которые вы не знаете. У множества людей, которые сталкиваются с такими пришельцами, утверждают, что да это нормально, да, может, он просто-напросто не выспался, глаза красные. У них кожа всегда может быть разного типа, иногда белого, а иногда желтого. Иногда вы видите множество других случаев за такими людьми, но они среди нас. Я не знаю, как объяснить то, что происходит постепенно, но постепенно они уже захватывают нашу планету. Они не будут захватывать именно вот огромными кораблями и поплывут, может даже полетят на нашу планету. Они ждут другой приказ. Наша планета – это перевалочный, можно сказать, масштабный и необычный ресурс, Которые здесь могут заправиться. Нет, это не бензин, нет, это не солярк. Это еще лучше золото и изумруды В России было замечено около 30 тысяч за 5 лет посещения НЛО. Да, по всей России. Я не говорю, уфологи могут и ошибаться, но спутники и радары также не могут найти истину того, для чего они прилетают. Но множество НЛО то залетают в шахты, то вылетают. Но сейчас совсем другая структура. НЛО просто-напросто начинает появляться по многим причинам. Из-за природного явления. Кто-то думает, что НЛО сейчас будет спасать нашу природу, кто-то наоборот. Вообще сейчас происходит то, что мы с вами видим. Необычные объекты вылетают из земли. Множество таких объектов было замечено в тайге. Мы просто видели множество огромных ям, которые вообще не могут появиться ниоткуда, как и здесь. Но они появляются. Допустим, как и этот видеосюжет НЛО, которое пытается выбраться из толстого, можно сказать, земельного льда. Да, такие явления мы видели и постоянно видим, но объяснить такую же ситуацию никто не может, как и с пришельцами. Я уверен, что вы видели людей, которых сейчас я обрисовал Но теперь самое интересное Вы видели очень нормальных людей, воспитанных Они не будут никогда из себя показывать плохие там или еще такие необычные Но самое интересное то, что все вот эти рептилоиды занимают огромную ключевую цепь во власти Да, можно сказать, что в основном они там и сидят Журналисты, телеведущие, политики, даже олигархи. Но как объяснить то, как они могли получить такую интересную роль? Правильно, пока мы с вами спим, они потихоньку идут по ступеньке. Все это на началось именно с одного американского фильма, когда начали замечать необычное явление. Выпустили американцы, но исходя всей ситуации, то сейчас что происходит никто не сможет объяснить на самом деле для чего им нужна планета может заселить себя здесь а может они потеряли дом как и марс и юпитер сатурн они также были планета как земля сейчас же но с ними случилась роковая роль как вы думаете какая осталась планета еще жива правильно и долго она Продержится Или все-таки нет? Вообще сейчас идут множество гипотез, что наша планета плоская. У нас купол. У нас необычных явлений происходят постоянно. Ниоткуда не возьмись, появляются какие-то матри матрицы, голограммы. Все зависает, и мы понять не можем. Может, мы в какой-то игре живем? Да, вообще очень странно, да? Но самое интересное, что в этой игре мы главные персонажи, люди. Не знаю, как вы, дорогие друзья, но то, что я вам сейчас рассказал, примите это как к пониманию. Не надо паниковать, а все это нет. Я просто вам подсказал. А дальше смотрите сами, что происходит. Ну, а с вами был Тай Найнуло. Я надеюсь, вас заинтересовал и получил огромную подписку и лайк.